И здравствуйте, дорогие зрители, зрители моего канала. Я продолжаю прохождение Рейдин. Ридиан, блин. Не стыдно воровать прямо под носом на хозяйке. И вообще, что-то с этой бесполезной вещицей делать. Я не виноват. Руки сами потянулись. Ой, хитрец. Ладно, давай так. Найдешь и применение? И я не расскажу твоей матери о том, что ты украл у меня эту вещицу. Да тут и так все понятно. Это горшок. Да, горшок. Для цветов. Правда, сломанный. Ну, хитрец. Снова пытаешься выкрутиться? Нет, дорогой мой, так не пойдет. Делай с этой вещицей что хочешь. Но главное, чтобы после этого и можно было найти хоть какое-то применение. Ну а если не справишься, возьму тебя за ухо. Прихвачу эту вещицу, отведу тебя к матери и расскажу ей о твоем воровстве. Ладно, постараюсь придумать, что с этой штуковиной сделать. О черт, а ведь меня никто не заставлял красть эту штуковину. Ладно, сам виноват. И вообще, что это за вещица такая и что с ней делать и зачем я ее вообще украл? Так, надо что-то придумать, а то достанется мне от мамаши. М -м, возможно, Альфред сможет мне помочь. Не надоело тебе возиться Почему тут надоедать? Обычная так, разговор, так, короче, последний. К Альфроту. Привет, Мартин. Есть желание сходить на охоту? Что-то не хочется. Да ладно тебе, будет весело. Чего ради нам это делать? Ведь есть же охотник в деревне. Поучимся, охотиться, убьем пару зверушек, а если повезет, то еще и найдем в лесу что-нибудь интересное. Не робей, пойдем поохотимся. Не, ну и. Какой-то ты нудила. Неужели так трудно составить своему другу компанию, сходив с ним на охоту? Не, не пойду. Да и выгоды для меня от этой охоты никакой нет. Ну тогда сейчас ты получишь по морде. За что? За то, что не захотел пойти со мной на охоту. Друг называется, готов набить морду ни за что. Ну не хочу я идти куда-то. И что тут такого? Ладно, уговорил. Только я буду стоять в сторонке. Лень мне с луком возиться. Договорились. Скажи, когда будешь готов. По Позже. Что без по морде хочешь получить? Что ты тут делаешь? Снова братья избили? Ага. Но на этот класс его пало синяков. Да, нынче идиотам быть опасно для здоровья. Просто так, без причины. За то, что не стал есть личинки зуков. Ясно. Ну, можешь да. выходить. Нет смысла тут прятаться. Эй, Том, смотри, ворона. Где волона? Хе-хе, <с realizes> снова купился, как всегда. Опять надо мной смеется. Я-то не дулак, все виду. Жалко, конечно, паренька жалко. Эй, молодой. А ты читать хоть умеешь? очень смешно. Не хочешь одну газетенку почитать? Узнаешь, что в Миртане творится? Может, хоть поумнеешь немного? И что за газета так? Один заезжий купец, который у нас недавно был, привез с собой несколько номеров одной Хоринисской газеты. «Вечерний Хоринис» называется. Интересные вещи там пишут о жителях Хориниса, о Миртане, о других королевствах. Вон там на столе лежит один из номеров. Можешь взять. Правда, он малости испорчен. Небольшого фрагмента не хватает. Скурили что ли? Да нет же, дурень. Сожгли случайно. Остальные несколько номеров можешь купить у меня. Цена всего 15 золотых. Бери, почитаешь на досуге. Дашь перекусить что-нибудь? Тебя что, мать дома не кормит? Кормит. Но стрипня ее надоело. Хочется чего-то нового. Без проблем. Если у тебя достаточно золота, разумеется. Правда время сейчас неподходящее, и я мало что могу предложить. А что есть? Вчерашняя каша, хлеб и сыр тоже имеются. Правда, они подсохшие. М -м -м. Лучше я вечером зайду. Что нового говорят? Поговаривают, что зима в этом году будет суровая. Как бы провизия не вздражала. Что-то Барнс давно не показывался. Не заболел он там случайно? С ним уже все в порядке. Ну, значит, вечером придет, как обычно. Хочу там поторговаться с ним. Пять золотых дам. Так, это можно сдать. Бутылки нахрен не нужны. Рыба. В принципе, она мне такое не нужно, но кроме вот этой вот хреньки там. А, вот это сдадили. Давай посмотрим, что это такое. Так, вино надо да, да? Ладно, Это потом купим. Эй, Мэрис, нет что нибудь пожрать? У нас закрыто. Приходи вечером. Отлично, вечером, да? Эй, ты! Эй, дед, а ты правда был на каторге? А как же, приходилось. Что, в самом Минентале? На Харинисе За магическим куполом? За ним, родимым. И за что тебя туда... А под тени заплатил. При старом тарабаре знаешь как было? Не то, что при нынешнем короле. Это обезымянный которая. Пьянствуешь, старый? Самую малость. Только мы здоровье ради. Угостил бы кружечкой, дед. Уж если ты и на выпивку себе заработать не можешь, то она тебе не нужна. Почему это? Да у тебя и по трезвому делу голова не соображает. Ну, старый хрыч. Хе-хе. Я... Почему? Так, это а пьянство? пьянствуешь, не то? Долго сидел? Лет пять почти. Молодой был, жилистый, иначе не выдержал бы столько. По тебе не скажешь, что ты таким был. Ну, ты до моих лет и вовсе не доживешь. Почему это? Дурень, потому что... На себя посмотри. И как там было на каторге? Тяжело. Хотя в те времена и поэту... Я бы на твоем месте бароном стал. Или шайку свою сколотил бы. Ага, шайку. Там костями таких умников, все пещеры по сию пору завалены. А победителя драконов видел? Кто же его не видел? Только никто и не догадывался, кем он станет. Бегал туда-сюда, нос совал во все дырки. И какой он был? Да обычный. Морд простецкая, небритый, сам тощий такой. Особенно поначалу, когда только появился в колонии. Врёшь ты все, дед. Он же, говорят, здоровенный был, весь в волшебной броне. Не, это Торус со шрамом такие были, но они и героями не стали. Я бы стал. Прихлебателем у баронов ты бы стал, больше никем. Расскажи про рудных баронов. Правда, крутые мужики были? Жестокие они были и жадные. Народ сгубили не счесть. Вот Ли совсем иное дело. Он своих людей берёг. Пьянствуешь, старый? Так, я случайно нажал. А ты в каком лагере был? В старом, в каком же еще? Все пять лет рудокопом, пока барьер не рухнул. Хе, <связь> вот я бы. Ты бы в первую же смену в шахте пупок надорвал. Или подох под обвалом, как другие. Эх, повезло, что я в лагере был, когда шахта обрушилась. А то бы... Ну и что? Никто бы не заметил даже. Не скажи, с тех пор лет много минуло, я долгую жизнь прожил, сына вырастил, женил, проводил на войну, теперь вот внучку воспитываю, вместо отца сироте. Ты еще слезу пустист. И пущу, невелика беда, мое стариковое дело такое. Да. Наше время сейчас стримеров почти почти ничего такого не делает. Сейчас жопу мнут, чешут жопу, блин. Ну, ленивые, короче. А я в лупу в колпаю, все, короче, такое. То бишь так. А как больше. Жопу надрываю, блин, постоянно. И без выходных. И снимаю стримы. Записываю ролики. Вы дорогие зрители, бы смогли бы то, что я делаю? Нет. Наш за людей там не считают. Так, рабы. Не иначе. Ну, здесь и животный формат. Ладно, пойдемте к этому Кальфорду или кто там он. Эй ты! Вот Ну там Эй ты! Мое почтение. Ой, что творится, что творится-то! Бедного старика лишили единственной радости. А куда весь болотник делся? Вскоре или не. Кто? Не знаю. Еще вчера болотник был, а сегодня его уже нет. Ни единой травинки не осталось Наверное, это старый хрыч Руфус это сделал Своего болотника жалко, вот он и укрался у меня Ну, жадный старый хрыч, я еще найду на тебя управу А если это не он? Даю голову на отсечение, что это он Кто ж еще? Мы с ним уже давно враждуем Красть мой болотник прямо у меня под носом Старый хрыч перешел все границы. Это уже слишком. А что если в отместку украсть его болотник? Не, не годится. Надо провернуть все так, чтобы подозрения не пали на меня. Ну, тогда можно растоптать весь его болотник. Хорошая идея. Но можно сделать еще лучше. Чтобы все выглядело так, будто я тут вообще ни при чем. Так, мой юный друг, нужна твоя помощь. Для вас все что угодно. Вот что я придумал. Сделаешь это ночью, когда этот старый пень будет спать, и тебя никто не будет видеть. Выбери одну из овец, желательно покрупнее, и приведи ее прямо на огород этого старого пня. Пусть она топчет болотник. Но сначала отдай Арчи эту бутылку вина и скажи ему, что он не видел, как овца зашла в деревню и случайно забрела на огород Руфуса. А хотя, вот тебе еще бутылка, отдашь ему две, чтобы уж наверняка... Я уже успел насолить Арчи, так что боюсь, двух бутылок вина будет явно недостаточно. И что же ты натворил? Ну, я в общем там у входа. Сейчас лежит срубленное огромное дерево. Хорошо, хоть проходу не мешает, ты забор не пострадал. Ха-ха! Твою бы энергию да на благое дело. Так, ладно, тогда отдай ему еще и эти два косяка из болотной травы. И пообещай, что ты все исправишь. А как же я это дерево уберу? А чего ты хотел? Надо ж отвечать за свои поступки. Помаленьку, потихоньку, распиливая его по частям, со временем все и уберешь. Понял. Не печалься. Тут главное пообещать. А обещанного, как известно. Ну что, справишься с заданием, которое я тебе поручил? Я вас не подведу. Не посмотрите, что это за штуковина такая. Мне нужно что-то придумать, чтобы ее можно было хоть как-то использовать. Так, снова во что-то ввязался. Хорошо. Показывай, что у тебя там. Хм, И что это? Понятия не имею. Я сначала предположил, что это какой-то горшок для цветов или вроде того. И откуда у тебя эта вещь? Она лежала на полке, а у меня чесались руки. В общем, чтобы за это мне не оторвали уши, мне нужно найти применение этой штуковине. Понятно. И даже не знаю, что тут можно придумать. Но похоже, что эта вещь сломана. Поэтому я могу лишь отломать все лишнее. Подожди немного. Придумал. Покажи эту вещицу кузнецу. Уж он-то точно сможет с ней что-нибудь сделать. Ну или можешь показать ее кому-нибудь в таверне. Там постоянно кто-нибудь из деревенских бывает. Может у кого и найдется какая-нибудь идея. ладно И вам не нужно да Да я -то подал. ну что бездельник снова без дела шляешься я пришел за помощью мне из этой бесполезной штуковины нужно сделать полезную штуковину чтобы ее можно было хоть как-то использовать Неужели наш бездельник полезным делом занят? Да это ж чудо! Ладно, давай посмотрим, что у тебя там. Что-то полезное говоришь? Хм, вот бы сначала узнать, что это вообще за вещь такая. Без понятия. Наверное, сам Беллер не знает, что это такое. Так, есть одна идейка. У меня тут две сломанных ложки без дел валяются. Жалко выкидывать, так что сейчас мы найдем им применение. И что это теперь такое? Понятия не имею, но зато я от ложек избавился. Тоже мне помощник нашелся. Лучше я к кузнецу схожу, вот он-то мне точно поможет. Эй! Конечно, я на всех наготовила. Попроси Пита подать тебе чего-нибудь в Дашь перекусить что-нибудь? Без проблем, если у тебя достать... О, ты вовремя! Мэрис как раз приготовила отличную уху. Пальчики оближешь. Уху? Да меня мамаш уже закормила этой дрянью. Тогда может каши? А крабы есть? Или печень мракориса? Один моряк с Хараны в прошлом году рассказывал, что это вкусно. Вот чего нет, того нет. У меня тут есть одна безделушка, нужно сделать из нее что-то полезное, чем можно было бы пользоваться Не взглянешь на нее, вдруг появятся какие-нибудь идеи Что-то я не в настроении, совсем не думается, но все равно показывай, может что и придумаю Ты хочешь Это что, часть от двух ложек что ли? Ага, трактирщик до такого додумался. Ха, а еще говорят, что это в мою голову глупые идеи лезут. В общем, эта штуковина отдаленно напоминает статуэтку, но никаких идей у меня все равно нет. Могу лишь кое-что ей приделать, чтобы она ровно стояла на столе и не падала. Готово. Ну раз сам получается, что задание Долорес я выполнил, нужно. будет только хуже если бы я не видела это... Эй! С глазами задание выполнено что ж не терпится посмотреть на то что ты там придумал я слышала другое. Ему что доверять. это такое такая вот своеобразная статуэтка будет украшением любого дома о боги жуть то какая я бы постыдилась украшать ей свой дом хотя если сам. подумать я не верю в это. А наденька ее на голову. Хорошо. на смысле? голову, так на голову. Ну я не и... Я Все, можешь идти. С заданием ты справился. А это нечто. Оставь себе. Я слышала другое. Я не верю в это. Так, а эти червяка мне должны были накормить, я как помню. Ну, как бы так. Своеобразно, да? Эй! Устал, наверное, да? Вот, блатни вина, расслабься и закрой глаза на то, что я повзаимствовал у тебя овцу на время. И болотника закури. Хорошо, я закрою глаза на пропажу овцы. Но вот это дерево еще долго будет мне глаза мозолить. Конечно. Ну что, наслаждаешься тишиной? И не получишь. Хвала стоишь и как я это сделаю и как я это сделаю так вроде не план Там ничего нет. Там ничего а. нет. Ну, ребят, можете в комментариях написать, что интересного в этом реально в игре какой-нибудь. Обязательно расскажите, как вам в принципе, впечатление в этой игре. Это еще что такое? А это совместными усилиями всех жителей деревни бесполезная вещица превратилась вот в такую вот штуковину. И ты весь день бегал с этой штукой на ну да ведешь себя как маленький ребенок. Сними и не позорься. Я не при делах. Срубленное дерево. А это. И о чем ты только думал? Оно же могло упасть на забор, или на овец, или даже на кого-нибудь из жителей деревни. «Об этом я не подумал». «В том-то и проблема. Ты никогда не думаешь о последствиях своих поступков?» «Эх, беда с тобой. И когда ты только научишься сначала думать, а уж потом что-то предпринимать?» «О, Иннос, я многого не прошу. Лишь дай моему сыну хоть немного ума, чтобы он всегда думал перед тем, как что-то сделать. А то я боюсь, что однажды он совершит глупость, которая кому-нибудь будет стоить жизни». Шей мне новую рубашку, ты давно обещал. Из чего же я ее сошью? А мне теперь что? Поищи. А. Пришел, наконец. Ну что, пошли ужинать? Проголодался, наверное. А что у нас на ужин? Твой любимый мясной суп. И как я это сделаю? Эй! Так, а мне я не помню, честно сказать, дорогие зрители. Подожди минутку. Я сам не Эй, ты! Дед, да ты совсем обнаглел. Сам порвал, а на меня все сваливает. Одна грубость, как всегда. Ладно, иди. Но Нет. если узнаешь, что это ты сделал, руки оторву. Чуть что, так сразу я. Ну или дед и вправду обнаглел. Да, наверное, так и есть. А еще грозится руки оторвать. Все хлопочер. И что? Просто фейн твой тем временем ничего не делал. Это не твое дело. Эй, Эй. Бездель. Подожди минутку. Я достал кольцо. какая гремящая костями старуха. Слава богам, обошлось без этого. Хотя мне показалось, что я что-то видел. Ну, я же говорила. Я все сделал. Не пора ли тебе выполнить свое обещание? Хм, прости, я пошутила. Но спаси... Ах ты су... Ты же обещала. Ты что, их правда поверила, что я... Позволю тебе? Тебе, этой глупой и невоспитанной деревенщине? Тогда ты просто глупец, раз поверил в это. Вот дурак. Меня снова провели. Как обидно. А ведь стоило бы догадаться, что от такой, как она, ничего хорошего не ждет. Черт, мне постоянно достается, меня постоянно обманывают. Как же мне это надоело. Но ничего. Вы все у меня еще поплатитесь. Будете на коленях стоять и молить о прощении. Кирку я ей не верну. Должен же я хоть что-то получить за свои старания. С этим уже ничего не подел. Я полностью с тобой согласен. Он слушал не тех людей. Кто... Я готов пойти на. Отлично. Это действительно правда. Он почти не отдыхает. Это было всегда Ты действительно веришь в это? кот Кажется я что-то вижу Там, в кустах Смотри и учись Смотреть на то, как ты сейчас промажешь? Ну ладно, показывай Тише ты, добычу спугнешь Сраку и Смотри Ты это слышал? Держи, дарю. Так, сосунки, кто из вас двоих это сделал? Сделал что? Вот это! Ты! Что? Я ничего не делал. Разлук у тебя, значит это сделал ты. Ну сейчас ты у меня получишь. Расшибись, по морде я получил. Благодаря э, твоему дружку. Дружку. Так, умники, как закончите свои дела, жду вас обоих у себя дома. Будете расплачиваться за стрелу в моем мягком месте. Эй! Ну ты как там? Нос, челюсть, зубы, ничего не пострадало? Гордость считается. Какая еще гордость? У тебя ее нет. Очень смешно. Интересно, что он там делал? Малую нужду, похоже, справлял. Тогда хорошо, что он стоял к нам спиной, а иначе. О, даже страшно представить. Все шутишь, да? Из-за твоей выходки мне досталось. Почему не признался, что это был ты? Мне так было смешно, что я не мог ничего сказать. Ага, как же? Да расслабься ты. Ну получил пороже, и что с того? Тебе не впервой. Наверняка привык уже. Ладно, ну что, идем дальше? Не если пойдем дальше, то рискуем попасться на глаза некроманту. Да и что-то мне перехотелось охотиться. Петушок, Слушай, раз петух. уж мы тут, давай сходим к заброшенному маяку. Скажи, ты что, сумасшедший? Ну, может, самую малость. А что? Да там же призрак бродит. И ты туда же. Разрази меня гром, если это правда. Отойду-ка я. Что такое? Не хочу, чтобы и меня задело. Ой, да ладно тебе. Нет там никаких призраков. Ты же рядом живешь. Ты хоть раз его видел? Или хоть раз его слышал? Нет. Ну, конечно, нет. Потому что там никого нет. Зато наверняка есть что-нибудь интересненькое, чем можно поживиться. Давай, пошли, глянем, что там внутри. Обещаю, до мокрых штанов дело не дойдет. Надо соглашаться. По морде я уже получил, больше не хочется. Хорошо, пошли. Иди за мной. Чуть не забыл. Лук я заберу обратно, он мне еще пригодится. они, Не друг у нас опи а реально какой-то. Из этого не выйдет ничего хорошего. Пришли. там да? Хвала богам, что дверь заперта. Не хочется тревожить живущего тут призрака. О, чёрт, я и забыл, что тут заперто. Не вижу в этом проблемы. Сейчас ноги нахрен. Знаю, что ты сейчас скажешь. И вот мой ответ. Согласись, так было эффективнее, разве нет? Так, ладно, я пока постою тут, а ты осмотри маяк. Что найдешь, все неси мне. Но он и хитреется. Сам-то не решился зайти внутрь, поэтому меня отправил. Наверное, тоже этого призрака боится, только виду не подает. Ну что, есть что-нибудь интересное? Один хлам. Самое ценное, этот кошелек. Дай-ка гляну. Всего-то 10 золотых. На них даже бутылку с джином не купишь. Э Ладно, пойдем к Фейну. Думаю, заставит штаны отстирать. Ха-ха, наверное. Думаю, кровище было, когда он стрелу вытаскивал. Глубоко я ее засадил. Вот мы и пришли. Так, вы испортили мне всю охоту, а значит сейчас вы оба пойдете со мной. Будем охотиться, а ты будешь приманкой. Что? Нужнее. Никаких нет. И что мешает мне отказаться? А что мешает мне засадить стрелу в твою задницу? Да не я это сделал. А вот он. Мне все равно, кто это сделал. Главное, что расплачиваться вы будете оба. О черт! Угораздило же меня в это вляпаться. А ведь я ни в чем не виноват. И в чем же конкретно заключается эта охота? Объясню на месте. Как будешь готов, скажи. Я готов. Не вижу энтузиазма. Да откуда же ему взяться? Я ведь и погибнуть могу. С таким отношением к делу на охоте делать нечего. Будем это исправлять. Желание или энтузиазм? Чего нет, того нет. А если подумать... Есть. Чистые штаны? Есть. Храбро. Хоть отбавляй. Приманка к охоте готова? Готова. О, совсем другое дело. Вот теперь можно идти на охоту. А жопу надирать не Итак, мы на месте. Если сейчас будешь слушать меня внимательно, а потом сделаешь все правильно, то домой уйдешь целым и невредимым. Охотиться будем на особого падальщика. Одному мне с ним трудно справиться. А вот с вами двумя должно получиться. И что за падальщик такой? Да вот тут в лесу завелся такой. Очень умный и очень живучий. Рискну предположить, что это тот некромант постарался. А теперь, слушай внимательно, буду рассказывать план наших действий. Как ни странно, падальщика привлекает звук, издаваемый вот этим рогом. Держи. Я и вон тот балуан спрячемся в кустах и будем ждать появления падальщика. А ты встань прямо вот тут и используй рог, чтобы этого падальщика привлечь. Как только падальщик появится, мы начнем стрелять в него из луков. А что тем временем будешь делать ты? Пытаться отбиться от него, бегать кругами или что-то еще придумаешь, мне все равно. Главное, дождись, пока мы его убьем. А, и чуть не забыл, в деревню можешь не бежать. Этот падальщик на удивление умный и в деревню суваться не станет. Справишься? Ха, легко сказать. И легко сделать, ведь многого я от тебя не прошу. Даже нарезания кругов по поляне будет вполне достаточно. А основную работу сделаем мы. А может, все-таки лучше немного подождем? Мне еще надо завещание написать. Бояться нечего, я свое дело знаю. Да, вот за этого болвана я не ручаюсь. Вы там поаккуратней. Не хотелось бы, чтобы шальная стрела попала мне в, за... в мягкое место. Подожди минутку. Мы это сделали. Ты хорошо потрудился, и тем самым искупил свою вину. Так что мы квиты. А теперь пойдем отсюда. Даже я не горю желанием попасть на глаза некроманту. Никаких мы квиты. Та стрела не моих рук дело. Ладно. Вот твоя заслуженная награда. Три куска мяса. Да он издевается. никогда не открыть это без правильного ключа. Из этого не выйдет ничего хорошего. Из этого ничего не выйдет нет. ничего хорошего. что ли козлы привет овечка как- ты аппетитно выглядишь на колбасу бы тебя пустить но я здесь не за этим иди за мной Это все дела ночью делать ну, сейчас мы с этой опцией разберемся и пойдем спать я так понимаю что на этом закончу Давай, топчи тут все. О, Иннос, что это у тебя на голове? А это та бесполезная штуковина, которую я вам недавно показывал, превратилась вот в такой бесполезный шлем. Хотя какая-то польза от него есть. В холодные ночи уши не замерзнут, да, и от материнских подзатыльников защитит. Ты с этой вещицей на голове совсем глупо выглядишь. Так что лучше сними, не давай другим повода насмехаться над тобой. Все, дело сделано. Молодец! Порадовал старика! Спасибо огромное! да я тебя расцелую. Э -э, лучше не надо. Вот бы посмотреть на физиономию этого старого пня, когда он проснется и увидит, что стало с его болотником. Вот, это тебе. Ну на этом мы закончим, дорогие зрители. Всем пока. До новых встреч. То в следующей серии. Всем пока.